Садиф не уж, садиф. Кто Эй, не Погода ясная, хочет. Плюс шестнадцать градусов, пекерня, хищник, воролозе, летняя погода, осенний уйлоп. Вот так, где? Ох, нар. Натвару, обрузу, ну, Кому, яд. ты мелко, ну, мадин, амиш. А где же есть? Блах,